Есть даже обряд такой: берется рисенка, и человеку крест-накрест вокруг бородавочки. Мамочка или бабушка вот так трет, после этого завязывает ниточку красную вокруг рисенки, подносит к земле там, где есть такая земля немного увлажненная, и говорит: закапывая в ямочку, пусть распадется рисенка, и ниточка и бородавочка. И после этого ее сажает. А теперь, вот смотрите: человек берет допустим монетку чтоб фактически обозначает магию денег или денежную энергию и после этого ее в землю кладет и эта энергия начинает влиять совпадая с энергией земли каким образом земля поглощает земля истощает земля разрушает таким образом если гипотетический человек берет свои деньги проводит какой-либо обряд о чем-то просит и после чего сажает в куст или сажает куда-то в землю то скорее всего у него не только не будет денег у него категория